Привет всем! Народ, погоня в льдах наш... нас ожидает. Это Raymond Origin, если кто не еще не понял. Новая локация. И давайте посмотрим, что она нам дает, и какие интересности нам предложит игра здесь. Ого! Довольно выглядит интересно уже. Пойдем пешочком таким. Спокойным пешочком. Ладно, мат? Ой-ой-ой, перебежали. Ой-ой-ой. Сломающийся Слома лед. Это прям. Опасно новое. Для нас. Давай сюда теперь. О-о-о! Е! Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай! -давай. е -э. Давай-давай-давай-давай, побежали. Ой. А что здесь? А что здесь? А что здесь? Воду. Она ж ледяная. Господи, она же леденющая. А, я не могу бить, да? Ну ок. Да, ударь ты, ну. Да, все, поплыли отсюда. Есть еще одного, убили хотя бы. Ой, давай. Как же тупо, что я бью в разные стороны. Я прям не могу. Дико страдают это этого. просто. А, давай, есть. Оп. Оп, оп, оп, оп, оп. И так и. Давай, давай, давай. Да. Поплыл? Ч стоишь? Я не знаю, то ли это киборг тупит, что очень даже может быть, то ли ах, то ли игра тупит. Ух ты ж. А, <смех> что за бред? Господи, какой ужас? Фу, отвратительно прям. О, ну ладно. Ого. Давай, ну нет, ну ещ и такое было. Ты вроде на льду же едешь, эй. А, идиот! Ой, идиот, посмотрите на него. Он даже пробежаться нормально не может. Який идиот. все есть с тобой реймон Да. бегать ты совсем не умеешь по льду давай давай не тормози давай беги быстрее так полет прыжок еще господи что за вилка вилка с лицом господи как это эту божество просто невероятно арбуз огромный арбуз Господи, что это вообще такое кто придумывал эту локацию это так дико выглядит это вообще что-то вау я ах идее ладно Хватит пускать на меня слюни! Так. Побежали за кем-то. Что это за новая девушка? Бывает, да? Так. Давай-давай-давай. Давай-давай. Я знаю, кстати, что мы секретку пропустили. вот. Да, Рейман, ну не останавливайся. Ты что, бегать не умеешь? Эй. Да, ну по льду же, ну... Давай, лед же скользкий. Тебе в плюс. Не так уж сложно бежать здесь, мне кажется. Ты больше придуриваешься, что тебе сложно что-то. Давай быстрее беги, а то не успеем за этой девушкой, барышней, не знаю, тебя еще назвать женщина, поэтому. А моя очередь да а, а, а, давай давай давай давай да ну Реймен, ну пробеги же ты господи какой ты тупой Ой, а... я прям не могу тебе даже фору дают ты видишь тебе фору дают вот не был бы это сюжетное вот хрен бы кто вот так тебе фору дал не слышишь еще иллюмины эти красные. Давай, давай, давай, давай, давай. Да беги же ты, реймон Давай еще чуть-чуть. Все, ну наконец-то мы успели. Кого я обманываю? Не, успели мы. Мы просто добежали до локации. Вкусно? Говорит она нам. Что вкусно? Непонятно, что вкусно? И опять она... <скрещал> да! Вот что. Сила изменения размеров. Я так и подумал, что... Сейчас нам что-то же должны были дать. И нам дали силу изменения размеров. Вот. Да. Спасибо. Конечно. Вот, честно говоря, не лучшее, что я хотел. А, воронкообразной формы, да? Или... Ага, чтобы изменить размер. Ладно. То есть хотя бы нам автоматически переключаться не надо, да? это радует, потому что я бы не справился с вот этими переключениями автоматическими, то есть не автоматическими. А, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Игра ты не, ты меня не обманешь во второй раз. А, нет, да ну Тону... так. С этим я еще буду долго мучиться. Потому что... Что это такое? Давай. Оба. Оба. Е! Е! Есть. Мы прошли на секретку. Ого! Сколько у вас здесь лаймов. Давай, давай. Ч ⁇ так сложно, что ли? А, да, ну почему я попадаю на лайм еще по пути? Вы не знаете? Я не знаю. Давай. Йоп! Какая секретка? Пожалуйста, первая. Да ты что? Серьезно, это первая секретка? То есть там не было секретки, где я предполагал? Вау! То есть мы еще успеем на две секретки пройти. Это хорошо прям даже радует. Да, давай быстрее подгружайся, пожалуйста, и Их хватит медленно ходить, Реймон. Ну, не получается у тебя на пафосе ходить. Ну, когда ты это уже запомнишь? Ого! Ого! А у меня в маленьком-то размере новые силы удара. Прикольно. Как будто искры какие-то, что-то типа того. Ох! Вот это я сейчас просто... Как мне повезло, а? Тайминг этот, ох! Эй, ладно, не успею туда зайти. Ай, сюда не успел. Есть, есть! Блин, теперь... Они еще больше меня. Ах! Да, ну какое попадание к пираниям, а? Ну вот как так можно, а? Реймен. Хорошо, что на секретке было сохранение. Было. Было сохранение. Блин, что бы мы делали с тобой, а? Если нет сохранения, скажи. Вообще подстава такая была. Не выпрыгнуть из этого озера с пираниями? Ничего не сделать нам, собственно, с этими пираниями, гадскими пираниями. Блин, а? Ну дважды попался к пираниям за уровень. Ну что за бред? Что за? Бред. Ох, Реймон, ты начинаешь меня больше бесить с каждым разом. Каждая новая эта способность меня больше выдерживает, начинает. Потому что с каждым разом все требует больше, а ты нифига не учишься новому. Ты, блин, гад такой. Как можно вот так, а? Блин, если бы ты еще раз сейчас упал, я бы тебя, не знаю, вот даже даже не знаю, что я бы с тобой сделал. А ты понимаешь, что я по факту заложник тебя, потому что ты игра. Ты понимаешь это? Ты понимаешь? Это, я знаю. Ах, чуть не попался. Все из-за льда. А еще моего неумения овладать маленьким тобой. Или не маленьким. Ах, ты ж, падальщик! Опять на этом же месте, господи. Реймонд, ты, я не понимаю, ты не можешь, что ли, адекватно все сделать с первого раза? Я-то могу с первого раза это сделать. Потому что у меня почти получилось это сделать. Но почему ты опять начал косячить, слышишь? Договорились же, что не будешь косячить. Вот до записи я тебе сказал. Все, давай не косяч. А -а -а -а -а -а. Надо же было так попасть, а? Прям вот в малюсенькую вот эту дырочку, господи. О, ладно, может по-другому пойдет все. Я знаю, что здесь сердечко есть. Мне его надо взять, потому что предыдущее сердечко просрал, вот просрал, не проиграл, не, не просрал. Ее, так. Фух, все, мне пофиг на эти два э -э -с -с -с -с люмина, люмина, я еще помню название. Так. Это было топово. Ничего здесь не могу сказать против тебя. Нет, ладно, не буду им рисковать. О! Вилочки слаймами. Ох, как. Как я сейчас просто мимо пираний этих. давай здесь надеюсь ничего не будет падать на меня ой а я опять через воронку да прошел я уже опять больше фух так давай так стоп а я -а -а. мая ладно Есть! Задел! Вау! Вот эта сила, конечно, новая удара мне больше нравится, потому что есть в этом какой-то прикол свой. Так. Так, ладно. Давай здесь попробуем. Сволочь. Заставляет прям. Давай, я с тебя... Я с тебя выбью. Я... Я выбью с вас вот эти свои... Люмины. Заслуженные, между прочим. Вместо жизни. Так что... Да. Одну секреточку мы все таки где-то просрали. Э, поэтому, ладно. Ну, хотя бы одну. Хотя бы одну. Сейчас мы еще получим за Люминов награду. И вообще будет хорошо. Если повезет, то даже за награды получим точнее две награды залюмин. вот так правильно будет сказать нет мы не получим 2 мы получим одну в принципе для нас это нормально на монетку я помню еще ни одного уровня не прошел это можно в принципе перепройти да я могу это сделать но не, я не хочу этим заниматься вот честно не хочу а, давай поехали дальше сразу и давай давай давай давай давай Давай назад на луговину снов, давай. И еще один уровень пройдем и будем на этом заканчивать. Потому что, ну, чтобы серии были не огромными. Да, давай, еще три электуна в нашу копилку. И поехали дальше. Ну, давай. Как будет называться уровень? И уровень будет называться вперед по снегу. Вперед по снегу. Довольно интересное название, но боюсь, что там опять будет лед и я опять буду страдать от этого льда. Ох, как, как он меня уже начал раздражать, этот лед. О-о-о-о-о-о-о, есть, сердечко. Блин, знаете, сердечко в самом начале уровня как-то как подозрительно. Ой-ой-ой, орбуз еще и шатается. ладно пускай будет так не проворонили мы а, а вы что собственно вы официанты крокодилы с сноу, ой, сноубордскими ага. а, с досками для серфинга как они называются серфинговые доски так и называются вроде нет если не брать разновидности и так далее по-моему, они так и называются, серфинговые доски. Ну, боюсь предположить, что это, конечно, не так, Ну ладно. Ой. Ага, прикольно. Прикольно. Ага. Вот оно шо. А, то есть... Ого. Угу. А, То есть мне надо управлять этим, этим шариком, еще придачу, ну ладно. Мне, если честно, хватает моего нового удара. Вот благодаря нему я сейчас уже кучу раз спас себя сам. Без вот этих всяких шариков каких-то непонятных и так далее. Смотрите, сколько нам сердечек кидают просто невероятное количество Ах, сердечек Оп, жизнь а, сколько я уже сердечек словил кто знает <свистит> просто смотрите а е, yeah. е. Yeah. сколько сколько а, 10 10 их там, их там больше! Эй! Их там штук 40, я не знаю. 140, наверное, даже. Ну, ладно, насчет 140 я, конечно, преувеличил. Но.. Насчет штук 20 хотя бы. Я не. Я не преувеличиваю, потому что, ну, реально что? интересно, а вот они безобидные или нет? Да, они безобидные вроде. М -м, да. Е, -е, е То есть мы из большого маленького, да, становились снова. Есть. О, -о нет. А. Как говорится, вот и потрачено наша жизнь. Угу. С пузырями я еще настрадаюсь. Да. Ну, в принципе, пока терпимо. Я, в принципе, начинаю осваиваться с этими пузырями. Но мне кажется, что не совсем. Пять штук. Вы это видели? Вы видели, как это напоролся я? Вот это да. Это было, конечно, жесть. Это... Да. Ладно, короче, давайте больше не будем туда заходить, да? Спасибо. А -х -х -х, да. Все, с первого раза был нормально. Вот опять начинается вот это. Ах ты ж. Страдание. Непонятно чем, потому что Зачем ломать то, что и так хорошо работало. Да? Вот и я так думаю. Да, поплыть, ч? Здесь пираний нет вот здесь они есть давай прыжок прыжок скачок прыжок скачок давай все уходим отсюда давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай Вау! То есть это все люмины? Вот, то есть сколько я просрал? Господи, вы сейчас понимаете, сколько я просрал всего? Я, я, я, я столько люминов просрал. -мо! Капец, там же столько их было. И зеленых и голубых. А я поверху пошел. Как, эм, как. Как идиот. Ладно, честно. Честными будем. Как идиот, действительно. Ой. Знал бы я раньше, что тот лед-то тоже можно ломать. Я забыл, что тот лед тоже. Ну, секреточку я вижу. Я вижу секреточку. Вот, кстати, здесь секреточки реально спрятаны. Э -э вот, давайте будем честными, они спрятаны. В смысле? Ага. Вот оно чё. То есть, вот оно чё. То есть больших врагов в маленьком размере я не смогу победить. Господи, как это, как то заморочено? О ужас! Блин, мы одну секретку просрали уже. е мое. Значит, это минимум середина уровня, потому что если мы просрали целую секретку уже, то да, это нам о чем-то должно да и говорить. Только где мы ее просрали? Вот они здесь реально спрятаны. Потому что если там оно как-то пофиг было, то здесь оно прям спрятано. Йоп! С первого раза. Э -э да, так мы... Да это даже не конец уровня, это уже прям все. Ой, Такой, уй! уй такой. Ой! Ой! ой, ой, Такой. Вы не подумайте, я не матерюсь здесь. Нет. Вы что? Это это не я. Это все они. Они говорят, уй-уй. Так что нет, нет, это не я. Матеряться вообще эти враги просто как, не знаю, как сапожники. Что вообще на них находит? на них? Вообще, да что вообще? Уй-ой! Ой, говорят. Господи, как так можно? Куда я попал? Локация с лаймами на вилках с рожами, с апельсинами колючими. Блин, вообще что? Ох. Да блин, 5! Серьезно! 5 люминов не хватило. Все, давай. Давай, а, давай, пропускайся. Так обидно, 5 люминов не хватило до да, электуна. Эх, не выполним мы нашу любимую цель в 3 электуна. Да. Не получится. Не в этот раз. Ох. Да, вон, я вижу, нам уже... Да, 2. Да, 65 нужно электунов для следующего секретного уровня. Говорю сразу, предыдущий секретный уровень я заходил. Я его не прошел, потому что дико-бомбически сложный для меня лично. Может быть, из-за моего геймпада, может быть, из-за моего скилла. Может быть, из-за того, что эта игра такая. Но я не смог его пройти, наверное, минут 20. Нет, ладно, вру. 15 пытался. Да, и не смог нервы даже не выдержали просто на просто я решил буду сидеть записывать следующие локации а так всем спасибо за просмотр ставим лайки подписываемся на канал не забываем комментировать видео а также не забывайте что видео выходят раз в три дня довольно таки не очень хороший режим для вас но я пока что чаще не могу их делать не забывайте ставить во время подписки колокольчик на мой канал. И не забывайте также вступать в группу Во ВКонтакте, она у меня существует. Да, да, да. Спасибо еще раз за просмотр. Всем пока!